Приветствую вас, уважаемые раки. Хочу поздравить вас с наступающими днями рождениями. Желать вам удачи в вашем следующем году. Я приготовила для вас прогноз, который выложила на днях. Я здесь его оставлю подсказочкой, чтобы вам было легко его найти. Ну и по, по результатам прошлого периода хочу Выразить вам благодарность за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. И, конечно же, вы у меня будете первыми на очереди для того, чтобы узнать, что вас ожидает в ближайший месяц. Это будет период прохождения Венеры по знаку Зодиака Лев. Венера будет более активная, будет более огненная, более стремительная. И она будет придавать вам очень много страстности. Но, учитывая, что она будет идти по вашему символическому дому денег, финансов, то страстность, соответственно, будет касаться сферы, сферы заработка, сферы ваших доходов, сферы вашего имущества. Сейчас я сделаю тут необходимые отметочки, и мы с вами посмотрим подробнее. Итак, начнем наш прогноз. По поводу Венеры, которая будет двигаться по вашему дому ресурсов, здесь она, конечно, тащу проказница. Я могу сказать так: что первая часть месяца то есть конец июня и где-то до 13 июля, будет немножечко напряженный период, а вот уже потом. Уже все утихнет, утихомирится и все перейдет в такое более-менее гармоничное, благоприятное русло. Но какие сферы у вас будут затронуты? Ну, в первую очередь, это будет, соответственно, ваш первый дом, поскольку Солнце будет идти по вашему знаку Зодиака. Второе – это ваши ресурсы. Здесь у вас будет Марс находиться с Венерой. Будет затронут дом всего тайного. Так, сейчас я попробую здесь. 12 не добила. Так, дом партнерства, дом путешествий, всего того, что далеко находится высоко, дом духовности. Сейчас вот я тут напишу, путешествия. Так, путешествия. Ну и собственно это будут основные сферы вашей активности. Так, а, еще будет дом чужих денег. Я его здесь не выделила, но он тоже будет воздействован. Хорошо, сейчас давайте поговорим вообще, как пройдет для большинства из вас конец месяца. 29-30 июня. Будет достаточно такой напряженный период. Я скажу 29-е. Давайте посмотрим. 29-е. Вот он, видите, 29-30 будет оппозиция от Марса к Сатурну, причем это напряжение будет между вашим вторым домом и восьмым. То есть это ваши ресурсы и ресурсы ваших партнеров. Тут может возникнуть ситуация, когда у вас может возникнуть необходимость побороться за свои деньги, может быть, будут какие-то такие травмоопасные ситуации, просто... Ситуации, когда придется поднервничать, попереживать. Может быть, вам придется отстаивать что-то свое с большим трудом, с большим напрягом. Этот аспект буквально пару дней длится, и вы его с легкостью можете преодолеть, если не будете вступать в различные конфликтные ситуации. С 6 по 7 июля. Здесь будет очень интересный аспект. Сейчас я сразу посмотрю 6 и 7. Венера пойдет на соединение с Марсом. Этот аспект считается очень харизматичным, очень привлекательным. Он дает, знаете, такую дружбу, дает любовь к себе. Повышенное внимание к себе очень легко будет производить впечатление на окружающих. Ну, более точный аспект произойдет чуть позже, но с 6 по 7 важно обратить внимание на оппозицию между Венерой и Сатурном. Сатурн он всегда что-то отбирает. Здесь может быть, знаете... Ситуация, когда вы будете вынуждены потратить какую-то определенную сумму денег, на которую не рассчитывали. Неблагоприятные дни для того, чтобы продавать в долг, будет сложно рассчитаться. Ну и в принципе в чувствах вот в эти дни вы будете слишком как-то так холодны. В лучшем случае просто будете расчетливы. Ну и наконец 9 по 13 здесь уже будет очень красивый аспект наш соединение венеры с марсом это любовь здесь наконец-то уйдет эта позиция к сатурну большинство аспектов будут зеленые здесь еще интересно что будет ну, уже правда расходящийся аспект немножко квадратит уран то есть это какие-то неожиданные могут быть знакомства импульсивные встречи импульсивные знакомства это интересные взаимоотношения которые могут носить короткий яркий характер и, конечно же, вот с 9 по 13 это наиболее благоприятное время для того, чтобы встречаться с друзьями, с единомышленниками. Приятно проводить время. И также это удачное время для любых финансовых сделок. 11 числа у нас будет новолуние, а перед 11, вернее, 11 у нас Меркурий перейдет в рак. 10 у нас состоится новолуние. Новолуние тоже будет в раке. Ну, соответственно, это говорит о том, что вы будете слишком эмоционально возбуждены. Может быть, что-то будете максимально принимать на свой счет. И, наверное, за день до новолуния и после него постарайтесь как-то... Ну, может, может быть, даже кто-то захочет сплакнуть. Постарайтесь как-то все близко не принимать к сердцу. Знаете, что это временно. С 11 Меркурий перейдет в рак. Наконец-то он выйдет из вашей зоны 12-го дома. За последний месяц, вероятнее всего, вам приходилось много решать каких-то вопросов тайного характера. Возможно, были тайные встречи, закрывать свои тайные дела. А кто-то, вероятно, еще и находился в местах, где нет доступа всем. Это могут быть больницы, могут быть другие какие-то государственные заведения закрытого типа, вы решали вопросы какие-то свои личные, которые требовали уже давнего решения. Ну и теперь наконец-то Меркурий уже прямой зашел в ваш знак. Это знаете, немножко придает вам вашему мышлению и речи эмоциональность, дает, знаете, такую любовь, дружелюбие ко всему живому, ко всему окружающему и и и на что он еще может повлиять Ну это разве что когда он станет в оппозицию к плутону то можете быть немножко возбуждены ну, хорошо я думаю что мы не успеем в этом периоде не успеет он стать в оппозицию ну давайте посмотрим с 14 по 16 произойдет вот такой интересный аспект ну, я бы, вот оно, это напряжение и этот аспект, он коснется в основном вас, поскольку будет оппозиция именно вашего солнца к Плутону ну, я думаю, что в ближайшем периоде именно вас этот Плутон может задеть с той стороны, что или вам придется решать какие-то вопросы с проверяющими органами, или вам придется выдержать некое давление на себя. У кого-то могут быть проблемы именно с мужчинами в семье, поскольку Солнце – это мужчины. А Плутону он может давать какие-то сложные кармические ситуации. Самый такой простой, безболезненный вариант – это действительно, когда мужчины могут находиться в таком... Ну несколько раздраженным что ли или диктаторском состоянии когда захочется поуправлять своим окружением ну собственно вот с 14 по 16 будет этот аспект после него 17 он еще ощущается ну и вот уже ближе к вашему периоду до 21 ну, к следующему периоду когда венера выйдет со льва и перейдет в третий дом коротких поездок путешествий то все будет уже достаточно спокойным ну вот таким обещает быть период астрология, а сейчас будем переходить к прогнозу на Таро, основным сферам жизни. Итак, что ждать представители знака Зодиака Рак в период 27 июля о, ой, извините, июня по 22 июля. Хорошо, смотрим. Как вас будут воспринимать окружающие? Хитренькими, хитромудренькими по семерочке мечей. Вот такими. вот, Продуманными. Будете сами себе на уме. Это очень хорошо. Хорошо. А что у вас будет с денежками? С денежками у вас будет немного, но будет столько. Сколько вам необходимо? То есть, по сути, будет хватать. Но еще четверка Пентакли указывает на то, что вам нужно быть экономными. Все еще не отпускает вас ситуация финансовая. Хорошо. А что у вас будет в партнерстве? Ну, по десятке пентаклей, здесь все стабильно. Я могу сказать, что для тех пар, которые уже есть, устояли, здесь каких-либо перемен не предвидится. Для тех, кто находится. Ну, в родовой системе то так все и будет оставаться но десятки не меняют хорошо будут ли новые знакомства ну здесь для девочек король пентакли такой вот земной мужчина мужчина вот такой вот красивый весь основательный с денежками это может быть представитель земного знака телец козерог или кто у нас там дева но не обязательно это просто мужчина с деньгами Хорошо. Ну, давайте по здоровью. Меня некоторые здоровьем интересуются. По здоровью какая-то ситуация тут непонятная. Я так понимаю, что, наверное, те, у кого есть какие-то проблемки, то тут нужно будет что-то решать. Безвыходная ситуация, либо даже что-то может вас огорчить по здоровью. Здесь указание еще на, знаете, мысли, мысли и вода. Мысли и вода. Не знаю, как это соединить. Я предполагаю, что тут, может быть, знаете, ваши собственные страхи и переживания по этому поводу. Что, может быть, все складывается не так, как вам бы хотелось. Хорошо. Давайте посмотрим. Хорошо, ну для девочек мы увидели, а для мальчика вообще будут ли у мальчиков знакомства? Ну отшельник, скорее всего, нет. Я подозреваю, что в большей степени вы будете озабочены все-таки материальными вопросами, и пока вам будет не до этого. Хорошо, что вас ожидает в работе, в карьере? Ну, здесь идет э, зависимость от некого мужчины, здесь водная стихия, человек, знаете, такой, он для своих сотрудников как хороший отец. То есть он заботливый, внимательный и... Еще это указание на то, что вам нужно в карьере себя проявлять вот с какой-то такой чувственной стороны, Четко внимательный быть по отношению, внимательным или внимательным по отношению к своим окружающим. Да, я уточнила, мне еще десятка выпала кубков, а это говорит о том, что. Ну, во-первых, на работе важно сохранять такую обстановку, какую-то душевную, эмоционально комфортную, а еще это указание само по себе на то, что вам важно обратить внимание на своих ближайших родственников, на свою семью. Хорошо, давайте спросим основной совет. Я сейчас посмотрю на другой поводе. Какой будет главный совет для раков в вашем ближайшем периоде? Какой будет основной совет для раков? Луна, кстати, это ваш знак, ваша карта, и и и она говорит о том, что здесь очень важно ориентироваться на дом, на семью. Ну, давайте я сейчас уточню. Так. Ну, здесь два варианта мне выпадают. я сейчас вам показывать не буду я покажу самое главное смотрите здесь есть указание на человека который относится к вашей семье старше по возрасту это может быть ну, я рассматриваю это все-таки как мужчина мужской мужское, мужское ну, мужская энергия идет как по мне Возможно, будет необходимость проявить заботу, внимание по отношению к старшему члену вашей семьи. Отец, дедушка, муж, брат, не знаю кто там, сват, кто-то, кто-то кто из них. И еще, и еще. Здесь, если говорить о работе, то важно, наверное, удержать те позиции, которые у вас есть здесь и сейчас, и как-то приблизиться к своему начальнику, к начальству стать с ним ближе. Вообще очень много внимания уделять своим амбициям, своему рабочим, карьер, карьер, карьерным настроениям, карьере. Строить карьеру, заниматься ею. Ну и без дружбы с женщиной тут не, по, не, не, не пройдет. То есть также еще и важно женское внимание, женская поддержка. Такая она хитренькая, такая темпераментная. И я думаю, что она может вам чем-то помочь. Ну что ж, благодарю вас за просмотры. Надеюсь, что вы в дальнейшем будете меня поддерживать лайками, комментариями, подписками. И до встречи в следующих периодах.